«Человек» — это звучит гордо, но до такого звания нужно еще дорасти. Ведь очень часто обыкновенным людям из-за невежества душевного только кажется, что они кого-то любят. Но потом оказывается, что вовсе и нет, только на время, пока не надоест. Они предают и выбрасывают своих четвероногих друзей куда попало, забывают, обрекают на смерть. Они не понимают главной истины, что мы в ответе за тех, кого приручили. Начался он с 10 собак, сейчас 260. Про приют как бы такой речи-то не было. Не было такой задумки, приюта не было. Мы просто вот поставили вольерчики, вот, вот такие вот вольер, вот такие домики ставили. Ну так, был два вольера больших таких. В одном домике 5, и в другом домике 5. Был десять. А потом стали вот здесь появляться. Стали привозить и бросать. А у людей как раз собака лает, значит тут собаки привозят, бросают. Когда уже стали, ну как сказать, расширяться, да, тогда уже в открытую. Мы полицию вызывали сколько раз, привозят, оставляют коробки, пакетики. К воротам подносят, утром выходишь, коробка лежит. Сумка стоит, собака привязана со щенками. И потом люди-то везут. Даже вот, когда звонят, говорят, да, собаку, им говорит, что некуда и не на что. У людей сразу, как? А вы же приют? Что значит не на что? Ну, мы это приют, но мы же не резиновый приют, да? Ну, мы же не можем вот тянуться там во все стороны, там. Скатерть-самобранки у нас нету, что щелкнут там палочкой, еда там появилась, вот. Ну, люди не понимают этого. У них ассоциация приюта, это значит, должен вот приют. Позвонил в любое дня, время дня и ночи, и тут же надо выехать, забрать эту собаку и сидеть в, нее в приюте. все. Некоторые люди умеют как-то находить оправдание своей подлости и жить с нею, как ни в чем не бывало. А вот собаки начисто лишены такой возможности. Собаки считают, что пока их любят, ничего плохого с ними приключиться не может. И рядом с заботливым хозяином не страшна даже смерть. Ведь смерть – это какой-никакой исход. А вот с предательством придется жить всю жизнь. А для собак это невыносимо. У нас с января по май подброшено 38 щенков. Как все говорят, утопить рука не поднимается грех. А вот... Привести в приют, оставить в коробочке. Потому что иногда даже щенки к нам появляются в коробочке с ошейничками, с бубенчиками, с колокольчиками. Но это явно домашняя собака. Там кухня у нас. Там у нас стоит два больших котла. Мы покупали чугунные котлы. Завариваем мясо, варим мы мясо и потом туда гречку. Получается. В Можайском приюте для бездомных животных очень много самых разных историй. Кого-то выкинули на улицу, кого-то подкинули прямо к приюту, у кого-то умер хозяин. Собаки, они как люди, и у них тоже есть свои судьбы, и зачастую не всегда счастливы. И все же счастье есть. У нас пес жил, он слепой полностью был. Один глаз у нас у него удаляли. Здесь оперировали его у себя, удаляли глаз, а второй ничего не видел. Уже сделать ничего нельзя было. Каспер. К нам приезжали девочки-волонтеры с Москвы. И вдруг одна девочка ездила, она всегда брала его на прогулку. А песик такой рыжий был, лохматый. Вот. И Потом она звонит и говорит: знаете, мы приедем с родителями за Каспером. Мы решили его забрать. Ну, то есть вот слепого пса, да, это же тоже надо, не знаю, это надо очень хорошо обдумать. И вот они в квартире в Москве, на лето они с ним на дачу выезжают, нормально, привык, ходит уже, все понимает. Все в наших силах, ведь человек – это звучит гордо. Как было, есть и будет всегда, нетленными остаются только любовь, добро, и красота настоящего человеческого сердца. Я, я никогда не думала про приют. Ну как, я всегда любила животных. Мне все время говорили, «Галя, ты пойдешь на пенсию, ты, наверное, приют себе откроешь». Да какой приют? А я сама, когда появился интернет, я всегда влезала и читала, как открыть приют. Но там все упиралось в эти финансы, в какую-то землю. И я думала, нет, у меня финансов нет. Земли тоже нет. Наверное, у меня приюта никогда не будет. Ну, так сложилось немножко. Питомцев этого приюта иногда забирают люди, у которых действительно большие и добрые сердца. Четвероногие друзья обретают любовь и заботу. Люди, оглянитесь и подарите такое счастье себе и братьям нашим лучшим.